Приветствую всех зрителей и гостей моего канала. Прежде всего хочу сказать большое спасибо всем, кто смотрит мой канал и следит за процессом строительства землянки, а также выражая особую благодарность всем, кто пишет в мою поддержку добрые комментарии и классные советы. Я не знаю, как будут развиваться события дальше, и поэтому на всякий случай я решил подстраховаться и пригласить вас на свой телеграм-канал, а также я создал канал на Яндекс.Дзен. Для того, чтобы мы не потеряли друг друга, если вдруг на территории России заблокируют YouTube, в YouTube я буду выкладывать видосы до тех пор, пока он будет доступен. В Телеграме будет публиковаться вся актуальная информация по всем проектам, над которыми я работаю. Переходите по ссылке в описании к этому видео. Еще она будет в разделе "Информация о канале", а также я ее закреплю в комментариях. В общем, ребята, все будет хорошо, не теряемся, не переключаемся. Далее продолжение строительства землянки. Всем приятного просмотра. Так, немного усилить хочу дверь. В прошлый раз сделал ее. Чуть слабовато как-то. Еще добавлю по вот такой дощечке. Будет как ребро жесткости служить. Еще вкручу. И с той стороны тоже. Если навалит снег, то со временем вообще все провалит, поэтому надо укрепить. Так, одна дощечка готова, вторая теперь. Ого, мозоль тут натирается потихоньку. Короче, ребят, я решил пробить гвоздями все это. Что-то у меня без шуруповерта селенок не хватает. Хорошо их привинтить, болтается все. Ненадежно выглядит. Поэтому сейчас пробью гвоздями и загну их. это прибил я! Круто! Вот это прибил! От души прям! Что делать? Вот это да! Где моя? Теперь отрывать все это надо. Потихоньку пошла. Так. Да. Да. Да. Вот это да, ребят. Вот это да. Перевсерствовал. Так причем прилично. вам сделал Готово. Пойдем мерить. Ребят, как раз снежок пошел. Ну и я сейчас как раз закончу вход. Защиту от снега. Может мне попробовать вот этот вот щит закинуть наверх, а этот вниз опустить. Может быть будет так лучше. Сейчас посмотрим. Пробуем. Ну что, ребят, вот так вот получилось. Я думаю, даже так лучше. Теперь уже есть соображение. И осталось замаскировать мне. Но у нас уже все, видите, отходит весь лес. Маскировку, в принципе, можно принести. Она будет такого цвета уже. Ну, думаю, к весне попробую что-нибудь сделать. Вот. Зимой уже не стану маскировать, смысла нету. Ну и времени нету на самом-то деле. Так, в общем, ребят, затопил я печку. Сейчас она разгорается. Так, все разгорается вроде. Да, все нормально взялось. Так, чуть-чуть поваляюсь Выпью чайку. Протоплю печку, наверное, часика 2-3, да домой пойду. Сегодня настроение какое-то не очень, скажем так. Нету энтузиазма сегодня что-то делать. Ладно, дождемся, когда станет тепло в моем помещении. Натопил я печку, здесь стало тепло, как обычно, уют. Когда теплее, настроение сразу поднимается. Но сегодня оно все равно мне какое-то не очень. Так, тут стало тепло. А -а -а. Настроение. Вроде немного лучше стало. О, печка треснула, надо заново ее подштукатурить. Ну да, температура сильная, расширяется кирпич, соответственно штукатурка тоже начинает трескаться за счет расширения. Ну да ладно, это все ерунда. Ну, самое главное, тут у меня сейчас тепло, пью чаек, общаюсь с вами. Так что будьте на канале, следите за выпусками. Думаю, будет все хорошо. Так, вот горят дрова там внутри. Вот, можете посмотреть. Сижу, греюсь. На улице 0. Планирую прийти сюда с ночевкой. Сделать какую-нибудь еду на печке. Ну, заодно переночую протестирую. горает подкидывать больше не буду дров думаю наверное вырублю свет и чуть-чуть отдохну Пусть голова отдохнет от всех этих проблем городских, от всей этой суеты. Как обычно, мой замок на страже. Ну, в общем, все отлично, ребят. Ой, хорошо, хорошо так как. Попкорн тоже ништяк идет. Вместе с чайком. Да, тут можно смело ночевать. Судя по теплу, прям печка отдает нормально так. вырасти не чувствуется но ну, может быть снизу бревна сыроватые может быть как-то под лежаком именно вот так везде все сухо ну что будем посмотреть что произойдет с землянкой весной вот, мне писали уже комментарии по поводу того, что обычно их не строят на равнине, но я решил все-таки построить. Вся местность ровная была, выбрать негде было, предгорков никаких не было, холмов тоже не видел нигде, искал долго, чтобы построить. Я задумывался, кстати, чтобы построить чуть-чуть на возвышенности, но, к сожалению, не было ничего не было подходящего места но я думаю меня спасет благодаря тому что вся местность вот это вот где я построил землянку она песчаная то есть грунтовые воды будут уходить дальше именуя мои землянки но я еще плюс позаботился об этом сделал гидроизоляцию вокруг те кто смотрел мои предыдущие выпуски думаю видели как я гидроизолировал прокладывал везде полиэтилен и наверху на крыше тоже двойной аж и с выступом даже сделал почти в некоторых местах около метра есть выступ то есть сверху вода талая будет впитываться в землю подальше не рядом со стенами ну плюс еще гидроизоляция а вот внизу я пока не знаю сомневаюсь еще но думаю что все это меня минует в общем ребята следите за выпусками там дальше увидим что будет затопит мою землянку не затопит но ну, я процентов 80 думаю что не затопит и будет с ней все хорошо Правда не знаю, но рассчитываю, что года 2-3 она точно послужит по времени. отличненько ну что ребятки наверное немножко отдохну я чуть-чуть подремлю печка отдает еще остаточное тепло ну там клеют дровишки я так подкинул чуть-чуть больше не буду подкидывать с вами в общем не прощаюсь до новых встреч, всем удачи, ребят Пока-пока